Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Наталья Китанова и международный интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня я хотела бы вам рассказать, поделиться эмоциями моего консультанта. Она пришла просто покупать из Подмосковья, Домодедова, Максимова и Юлия. Поехали! Мы заходим в ее кабинет. Дата заказа у нее 13 декабря. Предполагаемая дата прибытия 17 декабря. До третьи получается сегодня. И вот, пожалуйста, посмотрим. Она заказала вот себе, ну, как бы на Новый год э для подарков. И мы дальше начинаем смотреть. Вот, пожалуйста, душистое мыло османтус или манграс первый подарок. Дальше второе душистое мыло. Пион второй подарок. Гель для умывания третий подарок. Крем масло для ног четвертый подарок. Дальше тоник пятый подарок. Жидкое мыло шестой подарок. Крем мыло седьмой подарок. Гель для душа восьмой подарок. Крем для рук девятый подарок. Бальзам для усталых ног десятый. Крем для рук одиннадцатый. Крем-гель двенадцатый. Очищающий скраб 13, универсальный 14 жидкий спрей, и карандашик тут три штуки, 15, 16, 17. Представляете, 17 подарков, 17 подарков, да, человек забрал. Ну, правда, конечно, естественно, эти 17 подарков начислено по накопительной не за один каталка, а естественно, мы получается она его копила. Я ей посоветовала, чтобы копить, либо ты, говорю, большим одним, одной покупкой возьмешь, либо вот помалу. Но теперь я предлагаю вам сосчитать, сколько же это стоит в денежках. Так, давайте зайдем в личный кабинет. И вот давайте заказ по артикулу. Угу. Так. И начнем мы, значит, нас мыло 86,56. Ну, чтобы вы видели, о чем я. Так, и смотрим. Пожалуйста, цена каталога 70 рублей, ваша цена 56 рублей. Будем считать как 56 рублей. Так, где у нас калькулятор? Так, 56 рублей плюсуем, уходим. Так, дальше смотрим 85,67, это убираем. 85,67, это у нас Пион. Наверное, такая же цена, 56 рублей. Так, плюсуем дальше. Так, плюс 56. Теперь уже равно 112. Дальше смотрим. У нас идет 0,773 гель для умывания. 0,773. Цена у нас его, наша цена, цена консультанта 95 рублей. Так, на калькуляторе прибавляем. 95 рублей у уходим так здесь закрываем дальше у нас идет крем масло для ног питания 2157 также забываем здесь 2157 смотрим сколько она стоит ваша цена 79 рублей так, 79 рублей так, 79 плюс так убираем дальше у нас идет тоник для лица 0775 0, 7, 75 Мы просто смотрим цену. Цену не в каталогах, а цену консультанта 95 рублей. Прибавляем. Так, 95 рублей. Прибавляем. Дальше у нас идет жидкое мыло. 8654. Это я забиваю артикул. Так 8654. Угу. Видите, ваша цена. Я беру минимальную цену, не цену каталога. Ваша цена 95 рублей. Так, прибавляем так, дальше здесь это закрываем чтобы дальше у нас идет крем мыло облепиха 21.72. 21, смотрим его цену 63 рубля так, 63 рубля дальше у нас идет гель для душа османтус убираем так гель для душа османтус это у нас 8650 это чтобы для быстроты найти сколько он стоит 87 рублей еще прибавляем 87 рублей плюсик так87 рублей дальше у нас идет 8571 один. для рук. Так, наша цена 87. Еще раз. Так, 87. Далее. Что у нас идет? Бальзам для ног 2159. Так, 2159. Это у нас, значит, наша цена 79 рублей. Прибавляем. Так, 79 рублей. Дальше у нас идет, так, так, 85, так, 85, 82, так, ну-ка, ничего не пропустили, да, 85, 86, следующий у нас 87 рублей, 87 плюс так, дальше 85-82. Угу. Так, 87 рублей еще одна. Так, дальше. Очищающий скраб 0776. он у нас для нас 119 рублей так, раз, два, плюсик так дальше у нас идет 111 51 это спрей пятна выводить у нас он три штучки получается 79 на 3 так плюс 79 плюс 79 плюс 79. Так, уходим. И у нас получается 3 к Ой, вот ведь не а, спрея 3, а карандашика 3. Сейчас посмотрим, что 1152, сколько стоит тут у нас карандашик. он 95 рублей, да? Он даже больше. Сейчас я посчитаю на калькуляторе. 79 на 3, сколько будет? К сожалению, ну, вот не умею в голове считать. Так. Это у нас 237 и 95 на 3. 285, 285 минус 237. Разница у нас будет 48 рублей. Значит, вот мы сюда в калькулятор добавляем 48 рублей. Ну и вот, пожалуйста, смотрите, наша сумма составила 1370 рублей. Это у нее было 284 балла. Это получается вот на такую сумму человек взял, как бы берет подарки. Вот смотрите, вся сумма ее 4315 рублей. Да? Вот, Если бы она еще и за это заплатила, да, 4315 рублей. Получается, ее было... Заказ был бы на 5685 рублей. Я думаю и считаю, что забрать столько подарков, ну это вообще здорово и вообще классно, понимаете? Потому что всем этим будет она пользоваться очень долго и, естественно, как бы это очень круто. И, ну, например, у меня просто нет слов. Ну вот это все, дорогие друзья, что я хотела вам рассказать. Если я вам была полезна, и вы были приятно удивлены, я очень рада. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем безумно рада. Пока-пока.